Там, или оценив. Я а, посмотрел в начало. Ну, они вообще даже o, o, o, o, не только миксуют, но еще и помогали там мастеровую погрызть. О, Братишкин. Братишкин. И били. Это Маматусин, Биле. Так вот, <связь> вот было, вот это я не знаю. Это Маматусин или что? Там юбилей, я знаю. На стриме смотрят, а их там не задевают. Опять печет, опять. Мама, типа, Гарри Поттер вообще. Опять... Это... вообще Я все я не Опять вид Этого Нет, этого не знаю. Данил поднялся. Не верно, что... Пау, О, у него качественная да, картина да, Ну яркая да, да. ну, почти все, по-моему да. Классный видосик Хорошая да? Очень странно, это именно так. Не хочу ничего. Не надо. Это это классно. Это прикольно. Это очень достойно. Пока не могу типа, Блять, твою мать! Я продюсер Я этого кролла. Опять вид опять вид фона. На него рядом делать реклама. Гарри Поттер вообще волк. Гарри Поттер вообще в И вот, на ту... Честно, я не вру. Мы скорее всего, да. Откати битфит, откати. Ну ладно, вполне музыка, Это правда. Это Опять вид фит опять пизда очень годно, очень мне это там очень понравилось не пар. знаю, ребята, типа Браво. очень я мало подписчиков такого контента, очень качественно запали над монтажом, над звуком. Во-первых, спасибо большое, а вот Поэтому ссылка в описании переходите подписывайтесь Может на я этих могу ребят. Классно, ну это качество фотография, это да, очень много. Да ладно, работа. Да, хорошая да, хорошая да, работа